Всем приветик. Сегодня тема «Чувства женщины». Выбираем, смотрим. Солнце. Сегодня женщина находится в чувствах солнечных, в ярких. Сияет женщина, как солнце, и также хочет, чтобы вокруг нее люди тоже сияли, как солнышки. Всем пока.